Дорогие друзья, новая наука позволила нам сделать первые шаги в невидимый мир. С помощью урологии люди смогут расширить представления об окружающем и проницающем их мире. А эти представления дадут возможность жить осознанно и не быть слепыми, как это имело место до сих пор. Что произойдет? в результате того, что наши мысли изменятся. Что произойдет после того, как мы осмыслим, что наше бытие протекает не только в видимом, но и в невидимом мире. Мы сможем выстраивать события нашей личной жизни осознанно. У нас есть примеры того, что происходит в результате того или иного поступка. Мы с вами поймем, что связь с миром совершенно реально и каждый из нас может осуществлять эту связь, может взаимодействовать с природой, с живым существом. Мы сможем выстраивать события личной жизни в связи с высшими силами, силами природы, быть счастливыми каждому из нас лично и приносить окружающему нас миру и обществу гораздо большую пользу. Вашему вниманию предлагается четыре видеофильма. Просьба, дорогие, смотрите в день по одному фильму, чтобы без спешки, основательно осмыслить и укладывать в копилку вашей мудрости новые знания, с тем, чтобы они принесли вам наибольшую пользу. Добрый день, друзья! Добрый день еще раз, кто к нам сегодня присоединился. Сегодня мы начинаем новую тему. Она малоизвестна. Честно, я тоже о ней узнал буквально на днях, и мне очень интересно, хотелось бы узнать о ней больше. Это аурология. Если правильно произнес, вы надеюсь на меня. Не сильно обидитесь. И Кирли Анография. <свят> да, долго тренировался. А, с нами сегодня мы с вами побеседуем, а, скажу так, с, с врачом, ученым, исследователем, автором многих книг и координатором Международной ассамблеи в США. Это София Бланк. А, она сегодня нам как раз-таки раскроет тему, и мы с вами... А, Поговорим именно на тему о София, вам слово. Приветствую вас всех, мои дорогие, новые и старые друзья. Так сложилась моя жизнь, что, приехав в Америку, я сумела найти кирляновскую камеру. Это удивительный прибор, который дает возможность снимать, фотографировать, документировать невидимый мир, Внутри и вокруг человека. То есть вы ставите палец, вы перед вами фотографии кирляновские, вы ставите палец или несколько пальцев на пленку фотоприбора и идет съемка. Но снимается не палец, а снимается то, что вокруг пальца, его излучение. И не только излучение, но снимаются различные объекты, которые находятся внутри и вокруг человека. Гирлянография имеет более чем столетнюю историю. И у ее основания находится всем известный, замечательный, талантливейший <свят> ученый, опередивший время, Никола Тесла. Никола Тесла в 1898 году провел уникальные съемки, которые граничили с безумием. Он соорудил подставку, на которую установил эбонитовую доску, встал на эту эбонитовую доску и сквозь него был пропущен ток огромной мощности, но низкой амперности. Это был просто смертельный трюк, но ученый это все рассчитал и сам на себе осуществил этот эксперимент. И так в 1898 году человечество получило первую фотографию ауры, то есть свечения вокруг человека. Много исследователей и конструкторов было в промежутке между... 1898 и 1939 годом. И вот в 1939 году Семен Давыдович Кирлиан, специалист по ремонту медицинской и не только техники, запатентовал вот этот прибор, который называется Кирлиановская камера. Он электрический, дорогие. Вот вы видите штекер. Он электрический. У него есть рукав. Видите, вот рукав у меня в руке, в который вставляется рука человека, подвергающегося съемке. И в 1830... 1939 году патентует этот прибор. Этот прибор подхватывают многие-многие ученые. И... Он дает возможность им увидеть не только тело человека, но и увидеть, что делается вокруг него. Семен Давыдович не сумел запатентовать прибор в других странах, поэтому все народы пользовались его замечательным изобретением очень долго, ну и практически по сей день. И прилетев в Америку, я сумела купить американскую версию этого прибора. И так складывается моя жизнь, что в 2002 году я встречаю талантливейшего инженера-конструктора, специалиста по электронике Виктора Рубеновича Микертумова, и он модифицирует электрический аппарат в электронный. И за счет того, что этот аппарат становится более чувствительным, на снимках регистрируется то, что мы сейчас с вами увидим, Сергей, покажите, пожалуйста, наши первые четыре фотографии. И я, дорогие, буду вам рассказывать о том, что это такое. Давайте начнем с того, что, ну вообще, зачем нужна эта кириллионография? Кому нужны эти снимки? Так вот, мои дорогие, эти снимки носят и диагностический, и очень большой познавательный характер. Ну, например, давайте посмотрим с вами на снимок, справа, первый справа. Под цифрой 1 римской вы видите слабую контурную ауру человека. О чем это говорит? Это говорит, что этому человеку явно не достает энергии. А что такое вот это свечение вокруг пальцев? Это наша электростанция. Это э, та платформа, с которой мы черпаем энергию жизни, энергию здоровья, энергию творчества. Э, имеем возможность делиться своей энергией с другими, быть бодрыми, жизнерадостными. Так вот, если у нас широкий, мощный аурический круг, значит, у нас на все хватит сил. А если вот такой, э, такая аура, как под римской единицей, э, это явно недостаточно. Далее, друзья, вы видите заполненные аурические э, Снимки. Два, три, четыре. Да, Сергей, стрелочками можно пройти. И чуть-чуть пониже. Чуть-чуть пониже. И это говорит о том, что аура значительно улучшилась, усилилась. А почему? Друзья, так сложилась моя судьба, что я занималась и народной медициной в том числе. И меня очень интересовало, каким образом помогают восстановить здоровье исцеляют знахари, ведуны, целители из народа. Что они обычно делают? Они обычно читают молитвы, делают какие-то ритуальные действия с огнем, с колосками, с узелками. В общем, творят нечто мистическое, а в результате человеку становится лучше. Ну так вот, первыми темами, которые я стала изучать с помощью кирлянографии, была тема воздействие молитв на человека. Причем не только молитв одной религии, но молитв разных религий. Так вот на этом снимке, в кадрах 2, 3, 4, вы видите последовательное изменение ауры при произнесении молитв разных религий, христианской, иудейской и исламской. И вы видите, дорогие, как нарастает аура, как нарастает количество света. И появляются э, вне ауры различные симпатичные энергетические структуры. Что это за структуры? Мы можем определить биолокационно. Есть такой метод исследования. Ну, если, как говорится, Бог даст, и вы захотите этому научиться, то я с радостью вас этому научу. Так вот, с помощью этого метода биолокации можно определять количество, и качество позитивной энергии или негативной энергии в том или ином объекте. Позитивные энергетические структуры названы ангелическими. То есть внизу вы видите такие светящиеся шары, кольца. И это позитивные энергетические структуры, которые появились после прочтения молитв. Слева вы видите снимок и над пальцами вы видите птицу, похожую на чайку. А справа вы видите обрез женского лица. Значит, история этой кириллионографии. Ко мне пришла женщина, страдающая от депрессии. Этот снимок второй. Первый снимок я сделала, у нее практически не было ауры. Вот это снимок после лечения. Во время лечения я читала 40 раз, я прочла молитву Богородицы, и она читала эту молитву. И вот после того, как мы завершили сеанс, я сделала снимок, вы видите великолепная аура, здесь представлен негатив. На дне птица похожая на чайку, а справа лицо, напоминающее, ну, может быть это Богородица, может быть это другое высокое существо. Но благородный абрис явно прочитывается и кроме того, вы видите на уровне груди поток энергии, который вливается в палец, вауру Жанны, так зовут эту женщину, которую я лечила. Так вот, дорогие мои, вот этот замечательный метод съемки дает нам возможность установить, кто рядом с человеком, какие существа, позитивные, благотворные, ангелические или это демонические существа. Два нижних снимка, тоже вы видите, крылья, крылья, ангелических существ, которые пронзили ауру, и это все после молитвы. Сергей, давайте следующую группу снимков. Но, к сожалению, рядом с нами бывают не только ангелические, но и противоположного, демонического образа жизни и поведения существа. И вот мы с вами видим, в следующих четырех снимках, это аурические поля детей. Дети особенно ранимы. Дело в том, что нервная система каждого из нас покрыта миелиновой оболочкой. Но нарастание этой миелиновой оболочки идет постепенно. От новорожденности до 17 и далее лет. Но самое интенсивное нарастание идет до 17 лет. Поэтому пока миелиновая оболочка тоненькая, не нервы, ну, как оголенные правота. И ребенок любую ситуацию эмоционально воспринимает гораздо острее, чем взрослый, в частности, и в силу этого физиологического фактора. И кроме того, детские биополя тоже формируются постепенно. Окончательно формирование биополя человека происходит к 33 годам. Именно поэтому целить людей... И врачевать рекомендуется после 33 лет. До, до тех пор ты еще сам не готов. У тебя еще у самого идет формирование поля. Ну так вот, дорогие мои, мы на всех кадрах видим химерические жуткие существа. Это в полях людей. В снимке, который первый справа, на котором вы видите, ну что так, нечто кобраобразное, это снимок мальчика... Девяти лет, отец которого бесконечно ругается матом. Там все, связки слов идут через мат. А слова, слова мата, это имена демонов. То есть сказал матерное слово, значит и призвал. Сам добровольно призвал этого демона. И он имеет право входить в поле. Того, кто призывает, и тех, кто рядом, если их поля не защищены. На снимке слева более испуганной девочки. Она, на ее глазах произошла авария. Ее привели ко мне лечить от испуга. Справа внизу снимок девочки, которая постоянно в агрессивном поведении, в агрессивном настрое. Но там мама с папой постоянно тоже между собой обмениваются матерными словами. И очень интересный, вместе с тем жуткий снимок слева. Вы видите двуглавое чудовище? Причем даже запечатлелся один его глаз. Сверху э, голова змеи с жалом, а совсем-совсем вверху две таких коронообразных структуры – это ангелочки. То есть снимок отразил борьбу светлых и темных сил в поле ребенка. Что за история привела ко мне маму этого ребенка? Отец этого мальчика с матерью постоянно ссорятся на религиозной почве. У них разные национальности, и отец хочет привести маму в свою веру, а мама сопротивляется. И на этой почве родители ругаются, Ребенок переживает, он не может изменить ситуацию, но его поле разрушено. И мы это видим на этом снимке. Сергей, идем дальше. Я вам, друзья, хочу показать, что э, я являюсь автором многих книг. Вот одна из них, «Смерти нет». Почему написана эта книга? Дело в том, что на кирляновских снимках регистрируется колоссальное количество лиц. Лиц людей, мордочек животных. Дело в том, что мы с вами знаем, что смерть это э, разрушение нашего физического тела, материи, по сути тела нашей, из чего мы состоим. А душа наша бессмертна. И в момент смерти вы знаете, что происходит отделение э, души от тела, и душа продолжает жить в тонком мире в виде энергии. Когда накопилось множество таких снимков, ну эта книга вышла в 2002 году, в то время еще как-то довольно робко говорили о том, что человек бессмертен, на это, знаете, это подвергалось очень серьезному сомнению и сарказму. Но я решила на, написать книгу на эту тему, потому что на кирляновских снимках было очень много лиц, но кто знает лицо, допустим, моей бабушки или тети? и кто же не знает. И вот я искала такую фотографию, чтобы на ней отразилось лицо человека, которого знает весь мир. И, как говорится, Господь, наверное, услышал мои надежды и решил помочь мне в поисках. Была экскурсия в Коннектикут, в поместье, которое основал сын Льва Николаевича Толстого, Илья Толстой. И я поехала туда и взяла с собой аппарат. Рядом со мной сидела женщина. И знакомых у меня там не было в этой группе. И я ей предложила сделать снимок. В поместье Чураевка. Именно туда мы ездили на экскурсию. Есть такая часовенка небольшая, Сергия Радонежского. И это место знаменито тем, что там любили отдыхать многие представители, видные российской культуры того времени, в том числе Николай Константинович Ренех там часто бывал. И честно говоря, я взяла аппарат в надежде на то, что кто-то из великих запечатлится на снимке. Почему? Есть такой закон Чернецкого. И он говорит о том, что всякое место запоминает тех, кто там бывает. Если вы помните, у Гейченко, смотрителя Михайловского, есть такая фраза, здесь каждая тропинка Пушкина помнит. Но воспоминания Еченко читала еще в юности, в детстве, думала, ну как же так? Как эта тропинка может помнить? Как-то что-то не срасталось в голове. Вот до тех пор, пока я не узнала о законе Чернецкого Александр Сергеевич, по-моему. И он практически наш современник, он ушел в 60-е годы, он русский ученый, кандидат физико-математических наук. В общем, уже теперь под впечатлением того, что каждая тропинка может помнить, я и взяла аппарат в эту поездку, и на снимке между аурами запечатлелось лицо шапочки Николая Константиновича Рериха, То есть на снимке был явлен лик человека, которого знает весь мир, и я этот снимок поместила на обложку книги. Этот снимок у нас здесь, в этой таблице, первый справа. Снимок второй слева. Это э, результат съемки поля одного э, пациента моего, который пришел ко мне и, когда готовился к съемке, он вытащил из карманчика бокового в своей рубашке молитвенник на обложке которого было лицо автора этого молитвенника, Рабая Бен-Ишхая. Когда подошла очередь снимать четвертый кадр, нижний слева, я предложила этому человеку положить молитвенник под руку. Он положил молитвенник под руку, а палец, рука, кисть находилась на объективе, и на снимке запечатлелось лицо автора этого Молитвенника. То есть о чем это говорит, дорогие мои? Это говорит о том, что рядом с произведением присутствует отпечаток, аура того человека, который этот молитвенник написал в 1300 каком-то году. Далее, мои дорогие. Идем к снимку, которая у нас справа внизу. Обратите внимание на кадр. Слева, первый. Я снимала поле э, четырех пальцев индуса. Я работала в медицинском офисе. Он пришел на прием, и я была с аппаратом. И когда проявился снимок, то оказалось, что внутри ауры запечатлелось лицо. Я показала этот снимок этому индусу, он говорит, это моя дочь. Девять месяцев, как она ушла. То есть дочь ушла с земного плана, но она на тонком плане внутри отца. То есть о чем это говорит, дорогие? Во-первых, далеко не все мы видим, что у нас делается внутри, даже сделав рентген. Потому что энергия, энергия тех существ, которые перешли в мир иной, она тонкая, она свободно проходит сквозь нас или задерживается в нас. Обстоятельства бывают разными, но интересно то, что кирляновский аппарат их запечатлевает. На следующем снимке, который у нас слева, мы видим, видите такая палочка? Что это за палочка? У иудеев есть традиция вешать на дверные косяки так называемые мезузы. Что такое мезуза? Мезуза это коробочка в которую вставляется главная молитва, иудейская «Ашма-Исраэл», написанная на бумажке. Но эту, бумаг... эту, эту молитву пишет человек очень чистый. Такое поручение имеют люди, заслужившие большой авторитет в своей общине. Ну и вот, значит, я положила эту металлическую коробочку с мезузой, ну, казалось бы, ну металл и металл, что там особенного. Так вот, благодаря тому, что там эта молитва, это, этот весь металлический корпус светится. А э, справа, вверху, вы видите лицо. Лицо, очень напоминающее э, лицо Моисея. Дело в том, что перед тем, как эта мезуза устанавливается на дверной косяк, читаются специальные молитвы. Так вот, друзья мои, оказалось, что и молитвенный текст, и э, чтение специальных молитв сопровождаются на тонком плане не только свечением, но и еще и передачей образа, то ли святого, то ли того, кто читал молитвы. Ну, трудно, трудно судить, но это явное лицо. Сергей, идем дальше. Следующая партия. Друзья, многие мои книги издавались и издаются в России. Их издает издательство «Амрита Русь». Вот книга «Уроки волшебства». Вот книга, очень важное слово «Исцеляет биополит». Здесь молитва на исцеление от онкологии. Вот эта книга тоже по целительству. Она содержит очень много важных рекомендаций. Если кто занимается, то вы можете ее приобрести. Я думаю, что она еще продается. Эта книга издавалась в 2019 и переиздавалась уже в 2020 году. Вот это очень важная книга и для детей, и для родителей. В этой книге я от простого к сложному написала о том, что такое аурология? Аурология – это наука об изучении ауры. А инструментом аурологии является кирлианография, то есть способ запечатления фотографий. По имени Семена Давыдовича Кирлиана, автора этого метода. Так, вот эта книга, дорогие, для тех, кто любит минералы. И э, здесь не просто о минералах. Здесь написано, при каких заболеваниях и как их надо применять. Эта книга тоже в продаже и ну, должна быть, по крайней мере, в продаже, поскольку вы на территории РФ, скорее всего, она у вас есть. Должна быть и книга «Исцеление» «Минералами в свете эффекта Кирлиан», которую написала совместно с Гоникман. Вот Книга об ангелах, ангелы с нами и среди нас, которую вы сможете тоже э, приобрести. И эта книга дает понимание того, насколько рядом с нами и внутри нас присутствуют замечательные ангелические существа, но только тогда, когда мы их зовем. А зовем мы их молитвой. Нельзя сказать просто так, ангелы, иди сюда. Я тебя люблю, будь со мной. Дорогие, надо прочесть молитвы. Молитвы – это мосты связи с высшими силами и с ангелами в том числе. Так, мои дорогие, теперь здесь мы вам показываем... София, да. Э, да, я просто хотел добавить нашим слушателям, что э, я надеюсь, что в ближайшей перспективе мы откроем интернет-магазин, и, наверное, с разрешения Софии мы сможем тоже продавать книги фактически. Я вот думаю, что если это возможно, мы тоже это реализуем. Вот такой момент. Если Сергей, Сергей, дорогой, я не только не возражаю, но я многое приветствую, потому что я написала еще книги, очень важные книги. И это как раз книги о том, насколько кирлианография и аурология – помогают нам понять, что с нами происходит. Ну, Например, наркомания, алкоголизм, склонность к криминальным э, поступкам, суициды. Дорогие мои, это все подселение, это все воздействие демонических структур. Так вот, книги мои как раз о том, как этому противодействовать, противодействовать и как вывести человека из этого состояния. А книги для детей и родителей написаны таким образом, чтобы просветить и тех, и других, чтобы, зная о том, что происходит в результате одного либо другого действия, человек был вооружен и знал, что хорошо, что плохо. Сергей, я с, огромным, с огромной радостью переведу вам все книги в электронном виде. Нет, нет, не нужно в электронном. То есть это давайте так, Сфей, мы это отдельно еще с вами проговорим, когда мы да, интернет-магазин А запустим. это да, это вам придется связаться с издательством. Ну это уже, да, это уже решение да, да. Давайте разберем дальше следующий вопрос. Так, мои дорогие, перед вами сверху два снимка с деструктивной детской аурой. Справа вы видите просто химера, такая жутенькая, плавающая, крылатая а слева разрушенное испугом детское поле. Но внизу вы видите два замечательных снимка детской ауры, которые получены в результате того, что э, родители молятся о детях. Оказывается, крайне важна молитва о детях. Вы их оденете, обоите, накормите. Вы все сделаете как нормальные родители с теми представлениями, которые... У нас у всех были. Но вы их не защитите таким образом на полевом уровне. На полевом уровне способна защитить только энергия молитвы. А что такое молитва? Молитва это связь с высшими. И когда вы читаете молитвы о вашем ребенке и просите защитить вашего ребенка, тогда в его энергетическое поле вливается световая энергия. Вы же э, все знаете, все слышали, что Бог есть свет. Так вот, по молитве, Свет Бога вливается в поле и взрослых, и детей. Но э, в чем проблема? Эта энергия расходуется нашим организмом в течение 5-6 часов. Именно поэтому существует ритуал троекратных молитв в христианстве и иудаизме и 5-6 раз в исламе. То есть каждый раз, когда человек молится, он получает дополнительную энергетическую подпитку. И еще большую энергию мы получаем тогда, когда мы молимся о других. Когда мы молимся о других, значит, мы проводники этой энергии, мы просим за них, значит, энергию получаем и мы, и они. И высшие существа очень ценят тех людей, которые читают молитвы не только о себе, но и о других. Потому что до состояния понимания того, что нужно молиться не только за себя, но и о других, к сожалению, доходит пока еще очень немного людей. Но теперь вы будете в этих рядах. Сергей, идем дальше. Я хочу вам сказать, что новые книги, которые пока в электронном виде, так что все-таки придется пользоваться электронной библиотекой. Помогут вам использовать новые знания, конкретно в вашей профессиональной деятельности, в воспитательном процессе, в защите себя и детей, в защите земли, в защите страны. Все это очень интересно, познавательно, и все это практически уже есть, не только в книгах, но и в виде моих бесед на канале Сангейт Центр Университет с Майклом Мелиховым. То есть, если вы откроете э, страничку нашего YouTube канала и напишите София Бланк, перед вами откроется большой плейлист, и вы на нем э, по нему можете выбрать ту тему, которая вам покажется наиболее интересной, сегодня, завтра, другая. Тем много. И они раскрывают то, что наработано за 25 лет исследований и открывается совершенно неведомый, невидимый, потрясающий по красоте мир. И вот сейчас, дорогие, перед вами свечение камней. Значит, вы видите сверху справа вы видите черненький такой э -э -э, длинненький оттиск. Это такой длинненький агатик у меня. Значит, на снимке лежит он небольшой, а большие, снимки, большие камни нельзя снимать кирляновским аппаратом, потому что через большой камень заряд плохо проходит. Поэтому я пользуюсь всегда для съемок небольшими камнями. Так вот, лежит совершенно небольшой камешек. Он длиной сантиметра 4, толщиной миллиметров 5. И вы видите, какое мощное свечение, какое красивое, симметричное вокруг него. То есть то, что мы видим, камень, это совсем еще не полная картина. А вот камень и его свечение дают нам с вами представление о том, как этот камень на нас воздействует. У меня с, лет 30, больше тому назад, я прочитала книгу «Гонник» Манемы Осны, «Мой талисман». И вот запомнился мне такой эпизод, я в России еще была, что привели к ней мальчика, который э, всю жизнь страдал от головных болей. Ребенку было лет 9-10 и ничем ему и химия не помогала, фармацевты не могли помочь, физиопроцедуры, иглоукалывание, ничего ребенку не помогало. Она положила ему на голову агат. И через 15 минут головная боль у ребенка прошла. Это так врезалось в мою голову. Я стала искать агаты в России. Ну, я в Орле жила, город маленький, там не бывает выставок минералогических, они бывают в Москве. Мне привезли камни из Москвы, и я стала практиковать лечение с камнями. Это было потрясающе. Эффект замечательный, и об этом я рассказываю в моих книгах. Этому я учила своих студентов, проводились курсы в Сан-Гейтс-центре Университет. Так вот, в чем секрет воздействия камней? Что такое больной человек? Больной человек – это существо, которому не хватает энергии. Что такое камень? Камень – это тоже божественное создание, дорогие мои. У камней есть сознание, но другого типа, оно не такое, как у нас, оно замедленное, но оно есть. У камней есть дыхание, и камни выделяют энергию. Если вы захотите посмотреть, есть мои фильмы о живодах, и есть фильм «Невидимая реальность» на канале Майкла, и вы там увидите, что эти камни выделяют плазмоиды энергетические, они выделяют свет. Значит, Что происходит? Человек больной это человек с недостатком энергии. Камень это источник энергии. И особенно мощно излучают энергию теплые нагретые камни, но в горячей воде, не в кипятке. Так вот, в больного человека вливается энергия камня, которая колоссальна. Особенно теплые, они в 6-8 раз энергетичнее, чем камни холодные. И что происходит? Человек напитывается энергией камня, а она ему родственная. Сейчас расскажу почему. И боль успокаивается, боль утихает, и не только головная. А почему мы говорим о родственности энергии? Вот посмотрите, мы с вами видели выше ауры человеческие, и они кончаются вот такими лучиками тоненькими, которые называются стримерами. Эти лучи ауры у растений, у камней и у человека подобны. Когда Творец работал над тем, чтобы в жизнь пришли люди, вначале он создал землю, потом были созданы землю, камни, потом растения, а потом уже появились животные, а потом уже человек. Но все это создавалось в симбиозе, во взаимосвязи друг с другом. И действительно, что бы могли есть животные, если бы не было земли, на которой растут растения. Так что, друзья мои, все живое имеет родственные связи. Поэтому энергия камней, дополняя нашу энергию, нас исцеляет, ободряет и приносит не только эстетическое, но и физическое наслаждение. Особым свойством целебным обладают животы. Животы, которые, которые имеют великолепный эстетический вид и которые практически на сотни лет будут помогать и вам, и вашим близким. Фильм о жиодах тоже есть на сайте Сан-Гейтс Университет. Внизу, дорогие мои, справа, вы видите две тоненькие темные палочки. Это палочки из минерала, который называется кианид. Но вы посмотрите, какие великолепные узоры с молниеподобными отростками. От них как бы в вбок излучаются, и мы этого с вами физически не видим. Но вот такую красоту, такую энергетическую картину излучения камня нам дает возможность увидеть кирлианограмма. И еще я должна вам заметить, что посмотрите, во сколько раз площадь излучения, если физически сравнивать, ну в десятки раз превосходит площадь физического предмета. То есть то, что мы с вами видим... Это лишь очень маленькое отражение э, того, тех камней, которые приходят к нам в нашу жизнь. И знать об их энергетической составляющей, это, во-первых, понять, что у них есть жизнь в тонком мире. Во-вторых, понять и принять то, каким образом они нам помогают. В-третьих, мы, не зная о том, Какую благость несут камни людям, мы не относимся к ним с должным уважением. Мы думаем, что вот это украшения, камушки, не понимая их высочайшей пользы и ценности для человека. И теперь, дорогие, вы видите квадратики и треугольники. Это что такое? Это у нас шунгитные пирамидки. Слева внизу снимок. И вы тоже видите... И по периметру излучение идет. И между ними мощная световая структура, молния подобная. Шунгит, друзья, вообще потрясающий камень. И пользуясь возможностью, я хочу сказать вам, что шунгит дешев, но его помощь людям невозможно переоценить. Судьба свела меня в Америке с женщиной, писательницей, исследовательницей, офицером разведки. Она 25 лет руководила американскими разведчиками, занимавшимися ментальной разведкой. Что значит ментальная разведка? Вот у меня, допустим, в столе лежит тетрадь. В тетради на десятом листе находится вот такая-то схема. Так вот, разведчику нужно было своим... Зрением своей мыслью проникнуть в мой стол, найти тетрадь и эту схему и передать ее начальству. Вот такого типа разведкой занималась Нэнси Хопкинс. Когда ей было 60 с небольшим лет, умирает ее брат. Брат работал тоже в военном ведомстве, и его отделе, занимались радарами. Там было множество радаров. То есть он получал облучение от этих радаров, и он умирает от рака мозга. И Несси решает остаток жизни посвятить изучению того, что может профилактировать рак. В общем, судьба ее выводит на Шунгит, и она занимается исследованиями Шунгита исследования квантовыми исследованиями шунгита. И эти исследования приводят ее к пониманию величайшей пользы шунгита и для человека, и для растений, и для животных. Значит, что делает шунгит? Причем всего три камушка продается шунгит, щебенка шунгита, и это стоит совсем недорого, и в России это доступно. Это шунгит зажогинского, Место рождения. Карелия Зажогинская. Самый лучший, самый лучший шунгит оттуда. Значит, это щебенка. Так вот, достаточно три маленьких щебеночки закопать под корень дерева. Положить в емкость с водой. Прикрепить на трубы. На трубы, которые несут воду и которые выносят отработанную воду. И тогда... Вода обретает свойства, которые дают возможность человеку энергетизироваться. Эта вода лечит слизистые, эта вода лечит кожу, допустим, ожог, даже любой степени. И если вы сразу приложили смоченную в несколько слоев э, в этой воде салфетку, 5-10 минут, и боль уходит, и след от ожога уходит. Это удивительный минерал. Когда вы закапываете его под корень, он э, сливается с э, энергией растения и создает мощный энергетический стол, защитный, который защищает человека от излучения 4G. А сейчас... Я думаю, мы вскоре с Сергеем организуем программу, а сейчас разработаны такие наклейки с тонкомирным изображением свечения шунгита, которое повышает энергетику человека. Значит, что такое вот сейчас весь мир на коленях перед коронавирусом? А что это за вещь? Это очень низковибрационный возбудитель проблемы а в тонком мире происходит слияние сращивание по сродству если у вас низкие вибрации он к вам прицепится если у вас вибрации высокие этого не произойдет так вот излучение шунгита перенесенное на э, в картинке если вы мысленно это излучение начнете вращать вокруг себя по часовой стрелке, то ваше поле обретет гораздо более высокие вибрации. Но для того, чтобы это сделать, вам нужно иметь это изображение. Я перешлю все Сергею, и мы подумаем, как это все вам показать и рассказать. Это все разработки ученого из Харькова Муратова Алексея Игоревича. То есть таким вот образом, с помощью мыслей, человек сможет помогать себе, своим близким и даже Земле. Почему? Потому что мысль – это электромагнитное явление. Мысль излучается нашим мозгом, она имеет электромагнитную природу. Что такое излучение на карточке? Я вам покажу, дорогие, как это выглядит. Значит, выглядит это вот так. Вот запомните, вот это радужное излучение. Сережа, видно? Вот эти радуги вы мысленно закручиваете вокруг себя по часовой стрелке. Почему это работает? Потому что вот это излучение, вот эти цвета, тоже имеют электромагнитную природу. И когда вы силой воображения переносите эти цвета, в свое поле. Плюс вы делаете позитивное торсионное поле, закручивая эту радугу по часовой стрелке. Вы вносите высокочастотные вибрации в свое поле. То есть создаете защиту вокруг себя. Так, мои дорогие, это скорее всего... Нужна специальная тема, специальная программа и надеюсь, что мы ее для вас организуем. А пока я вам уже показала, запомните вот эту радугу и закручивайте вокруг себя, вокруг своих близких, желательно по нескольку раз в день. Так, Сергей, переходим к следующей группе. Я вам хочу сказать, что кирлианография проявила и удивительную красоту излучений растений. На кирляновский аппарат я вам сказала, мы можем помещать только. Нет, Сережа, следующую, следующую там растения будут. Следующая группа. Да, да, да, все правильно. Значит. Мы помещаем на Кирляновский аппарат, на его пленку, небольшие семена, орешки. Так вот, дорогие мои, то, что вы видите справа, три звездочки, это арахис. Вот так лежит три орешка арахиса и вот такие лучистые шары на тонком плане, вот такое излучение мы получаем. От арахиса. Ну, мы едим арахис. Арахис и арахис, да? А о том, что он представляет из себя на тонком плане, без кирлянографии, мы не увидим. Далее, друзья, на снимке слева вы видите три семечка персика. Вы видите, какая красота? Причем эти семечки, вы же знаете, они неровные. То есть соприкосновение идет в одной точечке. Вот это черненькие точечки, это место соприкосновения с пленкой. Вы посмотрите, какое красивое и совершенно отличное от излучения арахиса э, мы видим э, излучение. Совершенно отличное. Совсем другой рисунок. Далее, друзья, потрясающая картина внизу, э, справа. Вы знаете, что это? Это белая фасолина. Белая сладкая фасолинка. Вы посмотрите, вот эта черненькая, черненькая точка, это ее физическая площадь. И то, то, как она соприкасается с пленкой. Но посмотрите, что делается вокруг. Излучение, я думаю, не в 10 и не в 20, а гораздо больше раз, чем физическая площадь самого зернышка. И еще, друзья, вот мы все с вами знаем, огромную силу дезинфицирующую перца. Так вот почему такая у него сила огромная. Вот этот э, снимок, который у нас внизу слева, это маленькая перчинка горошина перца. Ну вы посмотрите, какая мощная энергия, какая красивая энергия, сколько молний вокруг нее. А молнии это, ну можно сказать, сверхэнергия. Так что, друзья мои, мы с вами живем в удивительном мире, энергетически прекрасных форм, о которых мы с вами даже не подозревали. И вот такой замечательный подарок человечеству был дан вначале Никола Теслой, потом э, унифицировал этот прибор сделал более легким в практике в применении Семен Давыдович Кирлиан. Ну, а я в Америке встретила удивительного человека, который дал возможность видеть всю эту красоту всем нам. Это Виктор Рубенович Макертумов. Ну вот, мои дорогие, для первого раза я думаю, вам достаточно. Надеюсь, что у вас или уже есть, или будут вопросы, и буду рада на них ответить. Да, Ольга Викторовна. Ничего, все нормально. Софья Михайловна, у нас есть один вопрос в чате, да, то есть я его сейчас вам зачитаю. Софья Михайловна, скажите, пожалуйста, можно ли увидеть с помощью Кильяновского аппарата внедряющийся коронавирус в поле человека, может ли он помочь а, по его лечению а, в иных, и еще от каких-то иных болезней? Сдает Юля. Юля, дорогая, это такая кроха, которую кирляновский аппарат не словит. Но э, можно видеть на, на кирляновских снимках их множество. Просто формат сегодняшней передачи не позволил этого сделать. Множество демонических структур, которые внедряются в наши поля. А когда они внедряются? Они внедряются тогда, когда мы низковибрационны, когда аурическая защита у нас слабая или отсутствует вообще. Тогда, когда мы не находимся в контакте с силами света, нашими защитниками, нашими помощниками, и по сути дела дарителями жизни. Потому что все процессы жизненные, они же энергозатратны. Мы с вами э, биологическая машина, которая требует энергии. А эта энергия вот как раз и есть божественный свет. Да, мы потребляем овощи, фрукты и все такое, но э, это уже, так сказать, усвоенный, переработанный божественный свет. А по-настоящему силами света мы сливаемся через мосты связей, И такими мостами являются молитвы. Об этом в моих книгах. Об этом вы найдете, этом вы найдете программу и не одну. У Насангейтс Центра Юниверсити youtube канале Я об этом подробно рассказываю. Значит, от коронавируса нас защитят высокие вибрации. Я только что вам рассказывала о том, как пользоваться вот этой вот карточкой, вот этим снимком. Это то, как выглядит излучение шунгита. И этот снимок сделал э, Алексей Игоревич Муратов. И этот снимок проверено, дорогие. Вот эту радугу, если вы закручиваете вокруг себя, да еще с молитвой, я все передам Сергею, а он, надеюсь, поместит это все для того, чтобы это было доступно для вас. И вот тогда вы сможете защититься. И если вы со светлыми силами, вам коронавирус, скорее всего, не грозит. Потому что он притягивается к низковибрационным людям. А люди, которые связаны с силами света, через молитвы, и мы их вам даем, и дадим с удовольствием в любом виде. Если оставите имейлы, и по имейлам вам перешлем, для того, чтобы вы выходили на более высокие вибрации. Почему стала возможной вот эта эпидемия? Да потому что люди в основном живут на низких вибрациях. Зависть, ненависть, ревность враждебность, раздражительность. Это все низковибрационные энергии. А посмотрите, много ли людей вокруг, вы видите, доброжелательных, улыбающихся, молящихся за себя и за других. А в результате ведь, что мы излучаем, то и получаем. Земля живая, космос живой. И он воспринимает те энергии, которые излучают люди. И в ответ шлет усиленной энергии, либо добра, либо зла. Так что обстановка на Земле зависит от нас, от нашей вооруженности знаниями и осознанного э, применения молитв. А кирлянография и аурология как раз и дают возможность убедиться в том, насколько важно в жизни человека быть защищенным силами света. А силы света не могут нам помочь, если мы не обратимся. Существует космический закон невмешательства в жизни судьбу человека, если он об этом не просит. Ведь посмотрите, кругом огромное количество информации. У человека есть возможность сделать выбор. Выбор в сторону сил света. Но многие не делают такой выбор. Многие говорят так, вот Бог всесилен, вот почему Он допускает войны. А Бог всесилен тогда, когда Он в резонансе с нами. Мы подпитываем божественные силы своей благодарностью, которую мы не выражаем. Нас же в жизнь направили не только для того, чтобы мы жизнью наслаждались, не только для того, чтобы мы путешествовали, пользовались благами, Направляя нас сюда, в эту школу, Господь Бог рассчитывал, что мы с вами разберемся, что есть что и кто есть кто. И примкнем к тем силам, которые их создали. Но, увы, такого не произошло. Так вот, давайте представим себе огромный шар. Половину этого шара, 50%, занимают силы света, божественные силы. Четверть этого шара занимают силы тьмы. Нам э, нужно противопоставление, иначе мы не разберем, что есть добро, что есть зло. И еще остается 25% как бы нейтральных, в которых находятся люди, но людям предстоит сделать выбор. Вот мы пришли в мир, нам, нам дают возможность сделать выбор. С кем ты хочешь быть, кому ты хочешь примкнуть. К силам добра, тогда ты соединишься с 50%, которые принадлежат создателю нашему. Если ты не желаешь присоединяться к ним, допустим, ты считаешь себя нейтральным, я не верю в Бога. Ну, ты не веришь, потому что ты не знаешь. А э, примкнувшие к силам зла, ну, то есть продавшие душу, творящие зло, это гвардия сатаны. Так вот, те, которые нейтральные, которые говорят, я не верю, я не молюсь ни тому, ни другому, так они тоже нельзя быть нейтральным. Ты или с Богом, или без Него. Если без Него, то ты с сатаной. Значит, если ты даже нейтрален, то ты поддерживаешь силы тьмы. Так вот, Бог был бы сильнее, если бы мы вот этих 25 условных процентов были с Ним. А каким образом мы с Ним? Как мы можем дать понять, что мы с Ним? Молясь, выходя на связь с ним, нет возможности, но я провела интереснейшие эксперименты с крупнейшим физиком американским. И на его современных квантовых приборах показано, насколько мы связаны с небесными силами. Значит, Эксперимент шел таким образом, что над головой у меня была, ну, условно говоря, коробка была над головой коробка. Значит, прибор э, давал возможность улавливать, куда идет энергия. Значит, я начинала молиться, 30 секунд энергия шла вверх. И на компьютерной кривой это отражалось. На 31 секунде уже сверху ко мне шла энергия. И к любому из вас также. То есть уже на 31 секунде молитва была услышана и пошел ответ. Вот каким плотным образом связаны с нами силы света. От нас что требуется? Молитву вначале прочитать каноническую. Это в христианстве наш», в иудаизме «Шма-Исраэл», в исламе это «Кулху» или «Альфа-Тиха». Выйти на связь с силами света – а уже после того, как мы вышли на связь с ними, излагать свои просьбы и пожелания. Вот это будет верно и правильно, и таким образом мы проявим э, понимание того, что силы света реальны, и мы осознанно, добровольно, через молитву выходим с ними на контакт. Что делает они в ответ? В ответ они передают нам энергию, обогащая наше энергетическое квантовое поле. И это как раз и ловит кирляновский аппарат. Еще очень мощной силой связи с высшими являются благодарственные молитвы и обращение к ним с благодарностью. Но опять же этому всему надо учить.